Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Специалист YouTube. И в этом ролике Александр Газ расскажет, как на канале Ютуб установить видеотрейлер для подписчиков. Вот Екатерина пишет, не смогла поменять ролик для подписчиков на второй ролик, который будет виден после подписки на канал. Не знаю, как получилось, что ролики одинаковые для подписчиков и для новеньких. Почему, ребят? Кто тоже не понял, как менять новый ролик? Давайте я быстро покажу сейчас, наверное, тогда. Так, смотрите, ребят, вот я нахожусь на своем канале. И здесь у нас под шапкой канала, видите, написано «Для подписчиков и для новых зрителей». Для подписчиков это тот, тот ролик, который мы ставим, когда люди уже подписались к нам на канал. Поэтому вам сначала нужно сделать трейлер. Вы нажимаете вот на этот раздел «Для новых зрителей». Нажали и видите, здесь у меня трейлер не установлен. И он просит у меня, говорит, поставь трейлер. И написано плюс трейлер канала. Нажимаете на эту кнопку плюс трейлер канала. И он открывает нам а, те ролики, которые залиты у меня на канале. Если у вас нету этих роликов, конечно, он вам эту функцию не даст. Поэтому вам нужно минимум, чтобы у вас было два ролика на канале. Ну смотрите, вот я выбираю. Вот я точно в точно такой же ситуации. У меня нет трейлера. Я выбираю, допустим, вот этот ролик. Выделил его и опускаюсь сюда ниже. Вот видите, кнопка есть «Сохранить». Старайтесь, ребят, все время смотреть. Мы как-то делаем и думаем, что оно само появится. Везде надо смотреть кнопку «Сохранить». Нажимаем сюда «Сохранить». Загорелся вроде черный экран, но он будет работать, если сейчас зайти на этот канал. Там тоже многие ребята писали, что у меня черный экран. Ничего страшного, он будет у вас показывать нормально. И если мы сейчас включим в другом браузере, вот видите открывается канал и начинается ролик идти, хотя у меня там на том канале показывает, что черный экран стоит, но когда я зашел а, с другого канала в другом браузере, он показывает, что видите, трейлер все работает. Описание ролика у нас делается в описании, не здесь, а в описании мы заходим в наш ролик, который будет установлен для трейлера. Нажимаем сюда а, «Информация и настройки». Заходим сюда в информацию и настройки». И вот в описании пишем какие-то, вот мы видите, описание написали. Да? Пишем «Сохранить». Так, теперь мы возвращаемся на наш канал. Вот для новых зрителей, видели, я сейчас написал в описании ролика. И вот здесь это описание появилось, которое я сейчас там писал. И вот для новых зрителей этот трейлер здесь все появилось в описании. Поэтому вы все так же пишите описание, ставите ссылки. призываете тоже прямо здесь в описании можно призывать а, подписаться на канал. Поэтому люди могут даже трейлер не просматривая, тут же подписаться. А почему YouTube черный экран показывает, непонятно. Раньше такого не было, ну что-то у него сейчас... Но это не значит, что не работает, работает просто почему-то непонятно, через черный экран. Но то, что попробовали из другого браузера, э, из другого аккаунта проверили, все должно работать нормально. Так, смотрим дальше. Я поставил трейлер, правильно? Вот у нас трейлер стоит. Теперь я включаю для подписчиков, для тех людей, которые уже подписались на наш канал. Переключаемся на этот раздел. И вот здесь у нас есть карандашик. видите, справа вверху есть карандашик. Нажимаем на него и здесь написано, что мы хотим показать для наших а, людей новых, для уже тех людей, кто подписался. И вот здесь мы выбираем контент по умолчанию, то ли это будет новый какой-то ролик, то ли это будут какие-то последние действия. YouTube рекомендует нам ставить новое видео, поэтому те новые ролики, которые будут появляться, они будут показываться тем людям, которые уже подписались на канал, им будут показываться все новые ролики, которые у вас появились. Все, вы здесь выбрали какое видео и нажимаем кнопку готово. И у вас должно теперь появляться вот этот последний ролик, который был залит на этот канал. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии под видео.